Здравствуйте, меня зовут Иванов Дмитрий Юрьевич, я директор агентства недвижимости «Новая квартира», город Саратов. Работаем с 2004 года. В сегодняшнем видео хочу рассказать об вот такой ошибке, которая может привести к тому, что вам не выдадут из этого кредит. Хотя она банально простая и самая обидная, она очень мелкая. Что происходит? У вас есть, например, кредитная карточка у какого-то банка. По какой-то причине вы ее взяли и закрыли но как закрыли то есть вы написали заявление вам ее удалили но за обслуживание годовое с вас деньги не сняли что происходит у вас спустя какое-то время банк выставляет счет за годовое обслуживание или какое-то там частичное обслуживание. Я сталкивался с тем, что у меня клиентки один раз выставили счет на 200 рублей. Она как-то не, не прореагировала. Банк сделал очень просто послал письмо. Человек на это письмо не реагировал. Банк после этого выставил штраф и снял не, с нее штраф не 200 рублей, а 400 рублей. В принципе, по деньгам это было ничего страшного, но это отразилось в ее кредитной истории. Когда мы с ней за занимались получением ипотечного кредита, нам в первом банке из-за этого отказали. Потому что сказали, что у вас плохая кредитная история, у вас целых 400 рублей, была просрочка. Вот. Поэтому обязательно следите за своими кредитными картами, обязательно смотрите, как вы закрываете, и обязательно проверяйте, не осталось ли после нее долг. И когда из банков приходят письма, не ленитесь, отвечайте на эти письма, потому что, к сожалению, потом вам может отразиться печально на вашем ситуации, и вы будете мучиться получением нового кредита. С вами был Иван Дмитрий Юрьевич Надеюсь, это видео вам было полезно Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их под видео в комментариях вот, Буду очень благодарен, если вы поставите лайк и также прокомментируете мое видео Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик внизу под видео Чтобы когда у меня вышло новое видео, вы сразу об этом узнали Благодарю за внимание, всего хорошего, до свидания